всем привет с вами снова скайза кит сегодня мы поговорим о вот таком вот механизме вот смотрите что он делает Опа. закрылся и тайный называется приход устроен как бы так вот uh, здесь мы рычаг здесь мы ставим вот uh, это у нас это у нас вот такой вот поршень стоит вот по, по бокам липкий поршень сверху обычный поршень О, да. там нет там тоже липкий поршень здесь мы вот закрываем и здесь кстати также у нас липкий здесь тоже поршень мы вот здесь вот видите это липкий поршень здесь стоит вот здесь тут обязательно такая конструкция должна быть вот так вот делаем только э кстати почему он не работает она не должна сейчас работать по идее. да именно так она и должна не работать а все из-за того что я э кое-что сделал так ставим липкий о нет это вот это ставим да да да именно это здесь вот мы делаем повторители на, о, на один да на один здесь у нас повторитель на один Ставить. потом у нас идет вот видите идет вот отсюда вот он вот этот вот как бы средств идет вот, в эти две стороны да но этот вот прикладывается сюда влево чуть чуть поэтому вот так вот идет вот здесь вот мы ставим блок здесь у нас видите липкий поршень здесь красный факел потом вот такие две красные пыли вот повторитель задержка 4 простой поршень повторитель задержкой один вот там вот стоит да с этой стороны у нас, смотрите, у нас просто, просто вот это вот то, что внизу. Видите? Вот, смотрите, вот здесь, кстати, стоят у нас два липких поршня. Рядом с этим, с одним из липких поршней, вот здесь стоит вот такая фильмушка, да? Кварцевый блок. Вот здесь красная пыль вот здесь, повторительная задержка 4, здесь простой э, поршень, здесь тоже, кстати, простой поршень так, ну что ты здесь, а? ты мне сейчас не нужен уйти отсюда иди, иди, иди, Свои по своей дороге, куда шел вот. посреди город, а? Мне хочется идти туда, куда вот смотрите как это работает должно работать и вот все поняли и вот правильно должно работать здесь это сам по себе что то да кстати это я это я здесь чуть-чуть чуть-чуть неправильно сделал похоже почему он здесь стоит? он должен здесь стоять вот так вот так так так опа и почему у меня золотой вопрос почему Повторите или день ну, почему что-то вот здесь вот да явно что-то вот здесь вот это, вот здесь вот. это, это кажется так вот mm. Mm. Да. Mm. Да, шумлуд ⁇ Мудрёный, конечно, здесь этот механизм. Я вас честно очень-очень-очень долго делал. Не, не знаю, первый раз он мне получился как-то быстро. А потом я, ну, когда я начал снимать, я, кстати, это у меня не первый раз, когда я только что снимал, да? Я снимал еще, ну, до этого как бы думал то, что... как это строится, но у меня почему-то ну не получилось из-за чего-то я, кстати, не понял так почему, вроде бы я построил все правильно, все по особому как всегда нормально все, но у меня он почему-то ну не стал работать из-за чего-то я вот если честно сам ну не понял почему-то тоже из-за чего он у меня не работал кстати, может это вот в этом чудо то загвоздка? Работает все, ч ⁇ Ч ⁇ Все работает, что такое? Мне тут что-то сверху говорилось. Там это, видите, попугай -пу ходит. А, вот оно что? Все, все ясно, все, спасибо. Все, спасибо, все ясно. А хоть и что. Так. Вот так вот. Так. Все я сделал. Получается тогда. И. Так ставим сюда бок. И Оля. Полностью сделанный. Кстати, вот он почему-то еще. Я не знаю, а вот что там вообще все. Ну всем спасибо, до свидания. С вами был я Скайза Кит. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем спасибо, до свидания. Так, до да, всем.